Найдем работу каждому. Выборы в Казахстане. Что мы о них знаем? Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Амир Ахтямов. Казанский федеральный университет посетила делегация консульства Китайской Народной Республики в Казани во главе с главным генеральным консулом КНР господином Сянбо. В рамках официального визита состоялась встреча консула с ректором КФУ Ленаром Сафином. Обсуждались вопросы укрепления и расширения сотрудничества в области образования и науки. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Подробности далее. В Казанском федеральном университете состоялось заседание Совета ректоров вузов Республики Татарстан. Мероприятие посетил Асгад Сафаров, руководитель аппарата президента Республики Татарстан, а также помощник президента Республики Альберт Гельмуддинов. На повестке встречи – избрание председателя Совета. В настоящее время в Совете ректоров Республики Татарстан не избран председателем. На протяжении 2022 года я исполнял обязанности как заместитель председателя и хочу напомнить, опять же, регламентную, значит, регламентную норму, что э, решения Совета ректоров Республики Татарстан принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета. То есть мы исходим Нет. из 15 голосователей. Совет ректоров вузов Республики Татарстан существует с начала 70-х годов. Его работа направлена на сотрудничество высших учебных заведений в ряде основных направлений. Ведение крупных совместных проектов. В настоящий момент председатель совета избирается на пять лет. Путем открытого голосования члены объединения избрали на должность председателя ректора Казанского федерального университета Ленара Сафина. Уважаемый Ленар Леонатович, поздравляем с избранием. Сфера науки и образования это очень быстро меняющаяся действительно сейчас такая область. И мы находимся и должны очень четко держать руку на пульсе потому что время и вызовы нам подсказывают, что стране нужны сейчас не просто прожекты, да, а реальные нужны проекты, которые давали бы, скажем, нашей стране импортозамещение, замещение, нашу, так сказать, независимость. Поэтому я думаю, что там много есть о чем поговорить, много, что нужно еще сделать. Мы, безусловно, будем, и как в прежние годы, Эту в дальнейшем планируется организация собраний не только на площадке Казанского федерального университета. Председатель Совета ректоров республики подчеркнул, что встречи будут проводиться не реже одного раза в квартал. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы, Александр Кузнецов, Универньюз. В 2022 году Казань стала молодежной столицей стран Организации исламского сотрудничества. А Казанский федеральный университет – точкой опоры для молодежного научного конгресса стран ОИС. А церемонии его закрытия смотрите в сюжете.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 В Казанском федеральном университете впервые прошел профильный маркет медвакансии. В программе лекции, мастер-классы, интерактивы, стендовая выставка работодателей Подробности смотрите далее 25 ноября Казанский федеральный университет впервые провел маркет медвакансий Для студентов-медиков казанских университетов Мероприятие прошло в стенах КСК КФУ «Уникс»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 20 ноября прошли досрочные президентские выборы в Казахстане. В них приняли участие практически 70% избирателей, это более 8 миллионов человек. По итогам голосования победу одержал действующий глава государства Касым Жомар Такаев. Недавние выборы президента Казахстана завершились его уверенной победой. и Первым так сказать, руководителем, который поздравил президента Такаева с этим событием, был президент Российской Федерации. Это тоже свидетельствует о том, что в этом смысле отношения между государствами достаточно надежны. Говорить о том, куда сегодня будет четко направлен вектор политики Казахстана, мы, наверное, не сможем, потому что Президент Такаев только что переизбрался на новый срок и каких-то решительных действий на новом, так сказать, на новом этапе своего президентства он пока не реализовал. Единственное, можно надеяться, что как бы здравый смысл и понимание близости двух народов позволят президенту Такаеву проводить тот так сказать, курс, который был ранее, курс, направленный на нормальное равновесное, деловое отношение с Российской Федерацией. Согласно новой Конституции, это Казахстан. последние выборы Казахстан. Такаева. Он будет руководить страной семь лет, а затем передаст полномочия преемнику. Президент уверен, что этого времени хватит для проведения намеченных Казахстан. реформ, а следующие главы республик смогут направить свое внимание непосредственно на результат. Очень важно отметить, что Казахстан является государством, входящим в организацию договора коллективной безопасности ОДКБ, и вот в этом контексте мы прекрасно понимаем, что без эффективного взаимодействия России и Казахстана невозможно поддерживать сказать, обеспечение безопасности, стабильности на постсоветском пространстве и в регионе Центральной Азии. В предвыборной кампании Такаев обещал построить новый Казахстан, который будет базироваться на принципах всеобщей справедливости. Полина Корнеченко, Универ -ньюз». В КФУ состоялся ежегодный фестиваль «Мозаика народов мира». О том, как это было, расскажет наш корреспондент.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 Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, академик Российской академии наук и Академии наук Республики Татарстан, почетный директор Института астрофизики имени Макса Планка в Гархинге, почетный профессор Казанского университета Рашид Сюняев удостоен высшей награды в области теоретической физики, присуждаемой немецким физическим обществом, медали имени Макса Планка. Так отмечен его фундаментальный вклад в астрофизику и космологию.